Приветствую вас, козерушки! Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в основных сферах вашей жизни на период с 1 февраля по 24. В это время Венера будет двигаться по вашему дому денег. В этом доме у вас будет находиться 4 планеты и, собственно, они будут влиять на ваше материальное положение. Поскольку будут напряженные аспекты образовывать к дому любви, хобби, развлечений, то можно говорить о том, что именно эти сферы будут между собой очень тесно взаимодействовать. Ну и также это дом детей. Может быть, просто расходы на детей или расходы на своих любимых. Сама по себе Венера, Водолей она очень дружелюбная, она легкая, она воздушная и требует, как правило, решений каких-то экстравагантных и неоднозначных, требует очень большой свободы и может принести вам много новых возможностей. Давайте посмотрим, с каким настроением вы войдете в этот период. Первое, на что бы хотелось обратить внимание, это ретроградный Меркурий. Меркурий это общение, это коммуникации и учитывая его ретроградность, можно говорить о том, что большинство из вас вернутся к каким-то старым источникам дохода или же возникнет необходимость доделывать какие-то старые свои финансовые вопросы, решать свои финансовые вопросы каким-то старыми уже изученными способами. На этом периоде не рекомендуется делать каких-либо крупных приобретений, в частности техники, поскольку она может ломаться, может вас впоследствии разочаровывать, но, тем не менее, она дает шанс восстановить что-то утраченное ранее. По напряженному аспекту от Марса к Юпитеру можно говорить о том, что... Ваши близкие могут потребовать от вас каких-то крупных вложений или, может быть, необходимых вложений, когда вам придется делать какие-либо траты вопреки вашему желанию. Этот аспект будет наблюдаться до 8 февраля. С 3 февраля Подключится благоприятный аспект, который придаст вам мудрости, благоразумие в решении финансовых вопросов. Это соединение Венеры с Сатурном. Он поможет вам удержать свои финансовые ресурсы и даже приумножить. По крайней мере, рациональное использование их оно будет очевидным. С 8 февраля. По 16 подключится еще и аспект от Венеры к Юпитеру. Венера и Юпитер сами по себе в соединении дают такие энергии, как великодушие, оптимизм, удачу в финансах и любви. И могут перекрыть все негативные показатели других аспектов. Это период удачи, который вы можете смело использовать для достижения каких-то своих важных финансовых результатов. С 5 февраля по 19 будет еще помощник, такой как Марс и Секстиль Нептуна. Нептун ваш находится в доме коротких контактов, поездок, передвижений. То есть можно сказать, что любая ваша активность она принесет, принесет вам финансовую удачу. С 18 по 19 Венера будет образовывать квадрат к Марсу. Это дни повышенной конфликтности, когда будет очень трудно сдерживать свои эмоции и можно будет попасть в ситуацию, когда последствия, этого, последствия конфликта могут иметь какие-то очень негативные влияние на ваши взаимоотношения с любимыми, с детьми. По напряженному аспекту от Сатурна к Урану, который будет практически на протяжении всего периода до 17 февраля работать, очень важно соблюдать рациональность в финансовых тратах и придерживаться своего внутреннего стержня, своих позиций, не поддаваться на провокации и на импульсивные поступки. Для того, чтобы посмотреть, что будет, ну, более подробно рассмотреть, что вас ожидает в основных ваших сферах, мы сейчас обратимся к Таро. Как вас будут воспринимать окружающие? По ключику вас будет воспринимать как человека, который умеет находить решения в различных вопросах. И по уточняющей карте гора у вас получится выйти из какой-то сложной для вас ситуации. Можно даже сказать, что вы будете везунчиками. По ситуации в доме в семье. Здесь гробик. Гробик – это трансформация, это необходимость закончить что-то старое, что-то переначить и по уточняющим картам сердца здесь может быть ситуация связана с вашими близкими. Могут быть некоторые разочарования во взаимоотношениях со своим партнером, но в результате каких? Ну, в результате ваших личных взаимодействий возможны перемены. Перемены в сторону улучшения во взаимоотношениях, но через трансформации. Если вдруг вас что-то не устраивает, то есть вам совет не молчать, вам нужно оговаривать то, что вам не нравится, и искать компромисс. В отношениях со своими партнерами, с которыми вы связаны по работе, любовные взаимоотношения, здесь ситуация говорит о том, что вас ждет... Улучшения. Ждут также новости, приезд человека издалека и разговоры, разговоры, построение планов. Вы знаете, здесь идет ситуация, которая говорит о том, что может быть, если партнер был в отъезде, то возможно его, его возвращение. И если вы находились в какой-то конфликтной ситуации, то здесь идет примирение, примирение через разговор, через общение. Также есть указание на то, что вы можете познакомиться с человеком где-то в пути, в пути в дороге. Но все-таки, учитывая ретроградность Меркурия до 21 числа, имейте в виду, что, как правило, знакомства на данном транзите, они не бывают всерьез и надолго. То есть, как правило, они имеют ну, достаточно такое короткое, сеченье, короткое течение. По поводу ситуации по карьере. В карьере здесь у вас рыбки. Рыбки – это денежная карта. Вас ожидают денежки. От вашей карьеры, от вашей прямой сферы занятости будут поступления. С теми людьми, с которыми у вас есть уже на сегодня определенные договоренности, можете смело также рассчитывать на Поступление финансов от ваших покровителей, это и мужья, это и ваши руководители, также это люди, с которыми вы имеете какие-то очень длительные, долгие взаимоотношения. Что же касается вашего света свет здесь выпала карта, звезда, звезда, знаете, по ней нужно все-таки немножечко еще выждать чего-то. То, на что вы надеетесь, зависит от мужчины. Но скорее всего, что этот человек будет новым. Он придет в вашу жизнь в ближайшем будущем. Возможно, это будет вторая половина февраля. Мы это посмотрим в следующем периоде. Но тот человек, который придет, он исполнит какие-то ваши планы, мечты. И если вы надеетесь, ну, те, кто надеется на какое-то новое партнерство, то оно будет для вас удачным, но уже, уже в последней декаде февраля. Надеюсь, что мой прогноз был для вас полезным. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписки. И до встречи в следующем периоде.